Но дело в том, что и судьбу можно изменить, и судьбу можно изменить, друзья. Вот сейчас вот у нас здесь вот сидит прекрасная девушка, вот э, я вижу ее. Здравствуйте, Алла. Вот э, у нас есть такая программа хорошая, «Рельсы судьбы», кстати, она вот 28 июля уже будет. И вот э, Аллочка здесь, я смотрю, она вот здесь в чате написала какой-то результат хороший. Алла, поделись, пожалуйста, да, вот, чтобы другим интересно это было тоже вот. Как ты вот, сейчас я прежде тебе включу звук, да, ага, и закреплю твое видео. Угу. Поделись, пожалуйста. Угу. Ну да, я прошла рельсы судьбы. И первый раз, когда я проходила, была это ⁇ в деньгах ⁇ Там ничего не произошло. А вот второй раз, когда я в рельсах судьбы. И у меня, вы знаете, произошло чудо. Mm -hmm. У меня поменялись линии жизни mm -hmm. на руках. Mm -hmm. Потом... А покажи ладошки выше, выше, покажи. Выше вот так вот сейчас, так экран. Ага, супер. Такие красивые ладошки. Потом... И поменялась вообще уверенность в себе появилась какая-то прям. Жизнь, ты какая-то другая начала. <связь> да. Вот э, я Аллу знаю уже ну, второй год, да, мы с тобой знакомы? Да, да, она да, в... да. Она всегда так тихонько заходит на волшебные щелчки. Ну, Алла, скажи что-нибудь, она как раз так ну, сделает вид, да, что она <связь> что-то <связь> занята или не услышала. Вот. Сейчас, вы видите, она спокойно выступает, да? Дело в том, что Алла, просто искупайся в деньгах, когда вот три судьбы были, это не то, что ничего не произошло, но происходило ну невидимо ну, глазу да, да. да. Как, как то что вот мы видим когда уже явно да вот явно а мы же не замечаем как волосы растут как ногти растут да а потом раз когда это уже случилось мы это замечаем и прекрасно значит в твоей жизни будет еще много чудес происходить да благодарю Аллочка благодарю вот, да, да там хороший результат да вот. Mm -hmm. Дело в том, что действительно, да, меняются вот э, наши ладошки, меняются, друзья. Вот я сама ученица, да, ученица mm -hmm. Мурата Чинибаева, и когда я первый раз у него вот, тренинг проходила, у меня тоже они изменились, понимаете? И с тех пор начали еще меняться, еще меняться. И я еще к этому приложила усилия в каком плане? То, что э, я поняла, что мы, э, хозяева своей судьбы сами. Понимаете? Ваш результат следующий. Для этого нажимайте на кнопочку. И ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, делитесь с друзьями и приходите на нашу практику. Мы, Сауле и Мурат Кинебаева, практики-психологи, телесные терапевты, мастера преображения жизни. Ждем вас! Пока-пока!